Добрый день! Меня зовут Ольга Зазуля. Я сертифицированный психотерапевт, сертифицированный коуч. В прошлом HR-директор в крупных компаниях. А сейчас занимаюсь своим любимым делом. Провожу консультации. Они касаются личной жизни, личного счастья. Также консультирую по то, как получить счастье в путешествиях. Занимаюсь темой счастья, тема счастья в путешествиях, особенно для женщин. Вот. И сегодня рада буду ответить и рассказать немножко про то, что такое счастье, что для меня счастье и а, как мои клиенты а, могут улучшить свое качество жизни. Так. Есть такая хорошая фраза а, «Счастье не в итоге, счастье по дороге». Вот. И а, это правда, потому что очень часто мы... Думаем, что что-то сейчас произойдет и потом мы станем счастливыми Когда я услышала эту фразу, я поняла, что счастье мое складывается каждый день Ну, например, я счастлива, когда я там, общаюсь со своими детьми да? Не всегда, конечно, но да, есть моменты, когда я там, умиляюсь Понимаю в этот момент, что я счастлива, потому что у меня есть там, мои дети Счастье, когда у меня с мужем какой-то поход куда-то или мы куда-то едем или мы э, смеемся, э, тоже счастье, вот, э, люблю вкусную еду, когда пробую что-то новое, что мне нравится, тоже могу почувствовать себя счастливой, да, такие гидористические штуки такие, да, вот, и конечно я много понимаю про себя что чувствую себя счастливой когда куда-то еду путешествую неважно за границу по украине но для меня это вообще как брос такого адреналина когда я со своей семьей с мужем с друзьями куда-то еду ну и наверное самое важное одно из самых важных это быть с родителями у меня хорошие отношения с родителями и мне тепло с ними и тоже понимаю что когда там мама папа брат племянница ну вот как-то рядом сидим за одним столом э, смеемся тоже счастье ну вот в таких каждодневных каких-то штуках моментах э, точно знаю что мои клиенты э, приходят с разными проблемами но в итоге э, Каждый хочет в моменте здесь и сейчас, или потом почувствовать себя, почувствовать себя, осознать, что он есть, не переживать, не расстраиваться. Ну и, конечно, быть ну, счастливым, да, чтобы не было это заезженной фразой, но важно понимать, что клиенты все приходят за то, чтобы чувствовать себя лучше, за то, чтобы радоваться жизни, за то, чтобы эм, перестать переживать. А это все какие-то маленькие такие э, пазлики э, счастья. Вот. И, конечно, мои клиенты когда мы работаем какое-то время, и они приходят и говорят, вот сегодня я почувствовал а, там, радость, или сегодня у меня произошла приятная встреча, или приятный какой-то момент. А, и когда они улыбаются, это радует и меня, и их. И еще классно, а, когда я работаю про путешествия, когда я понимаю, что для каждого отдых и путешествие – это что-то свое. И когда мы определяем вот то, что приносит радость, счастье, то это вообще супер... А, и для меня, и для людей, которые приходят за этим. Ну, вот так вот. Наверное, вот так вот я продвигаю счастье в массы. Ну, не знаю, менталитет у нас такой или воспитание, скорее всего, советское, да, потому что ну, наши дети точно будут по-другому как-то это чувствовать. Потому что многим кажется, что счастье не внутри, да, не он ответственный за свою жизнь, а все вокруг. То есть кто-то должен что-то принести, дать, положить, купить, сделать государство, политики, родители, на работе начальник. И очень многие не понимают, что он сам кузнец, своего счастья, своей жизни, своих каких-то вещей. Вот я точно понимаю, что если я чего-то хочу получить удовольствие от вкусной еды, то что я делаю? Я или иду в вкусный ресторан, или покупаю вкусные продукты и готовлю дома сама. Вот. Или если я хочу не знаю, там, себе хорошего мужа, то я тогда, когда встречаюсь с человеком, про себя понимаю, комфортно мне с этим человеком или нет а не то, что этот человек должен что-то такое сделать, чтобы я почувствовала себя счастливой. Поэтому, вот, мне кажется, просто когда люди возьмут ответственность за свою жизнь в свои руки, а не за кого-то извне то тогда э, мы все будем счастливыми, хотя наверное это точно невозможно. А, э, конечно, его в мире, да, вот у нас получается скандинавские страны в мире считаются самыми счастливыми. И э, буквально две недели назад прилетели из Копенгагена, который, да, не считается самой счастливой страной Хьюги э, э, вот это, да. И э, я там были на экскурсии, я тут экскурсовода, который там живет уже очень много лет, э, я говорю, а как вот э, вы вообще оцениваете, что такое это Хьюги? и как же вот это все счастье, она говорит, ну я говорит, дословного перевода, ну по-разному переводит, говорит, но я для тебя поняла, говорит, вот эта фраза «хорошо сидим», когда спокойно, когда комфортно, когда безопасно, когда ты не боишься выйти на улицу, когда низкий уровень преступности, и, конечно, это все зависит и от людей живущих, и от политиков, которые в этой стране. Вот, но скорее это воспитывается с 70-х годов, потому что в 70-х годах на самом деле в Дании был самый большой уровень самоубийств, а сейчас он один из низких там в Европе, потому что люди воспитывались, вот 70, сколько уже получается, 40, 49 лет, да, 49 лет люди воспитываются в среде, которая помогает им быть счастливым, потому что они делают это для себя, для своих детей город делает для людей Там, интересный факт, что они когда начинают строить дом, например, они строят Думаю сначала, как здесь будет комфортно людям, а потом под него строят дом. Ну и также со своей жизнью, я думаю, как будет сначала комфортно мне, а потом как-то это все организовываю вокруг себя. Поэтому, конечно, уровень счастья меряется комфортом в городе, комфортом в твоем доме. как тебе Комфортно ли тебе сидеть на этом стуле, а не ты сидишь на этом стуле, потому что э, там, на нем сидела там, куча поколений, или потому что он есть, и ты жалеешь купить другой стул. Ну, то есть, в первую очередь, наверное, про заботу о себе. Ну, вот так вот, наверное, можно померить, как люди улыбаются на улицах и э, думают о том, счастливы они или нет. Точно, там проведя опрос в Украине, э, счастливы ли вы, э, я думаю, что многие вообще не задаются с таким вопросом. Первое, чтобы я посоветовала, это написать хотя бы 20 желаний, которые просто не то, что ты нет, это не цели, просто то, что ты любишь. Ну, например, я люблю кушать вкусный стейк, просто понять что я получаю удовольствие когда я вкушаю вкусный стек, или когда я читаю книгу такого-то автора или вообще когда я читаю, просто обозначить для себя хорошо было бы хотя бы топ- 100 написать. Это, я знаю что там, пер, люди когда приходят на там, первые сессии, они не состо, они просто даже у них в голове не укладывается их можно написать 100 желаний. Мы это не культивируем, мы это не практикуем. Но если их все-таки написать, то тогда вообще расширяется горизонт, и ты понимаешь, от чего ты получаешь удовольствие. Что ты получаешь удовольствие от прогулок в парке. Ну, ты гуляешь себе и гуляешь. А вообще остановиться и подумать, хорошо ли мне сейчас? Ну, там Комфортно ли мне сейчас, Не жарко? там Не холодно? А, там, нравится ли мне этот запах? Не пробежать же по парку мимо, да, а пройтись и подумать, хорошо ли мне сейчас? И вот так написать на листочек какой-то список, ну хотя бы 20. Пусть вот стоит вообще от вот И вообще оглянуться по сторонам и понять, что тебе приносит счастье. Очень многие три написать не могут. И вот, вот это то, что люди не могут себе прислушиваться. Это первый шаг к тому, чтобы понять вообще, что меня радует в этой жизни. Это, ну, так, конечно, много чего сказано. И можно сказать, что это избитая какая-то тема, но... Все мы приходим в этот мир для того, чтобы быть счастливыми. Это первое для чего мы приходим. Никакой у нас другой миссии нету. Нету миссии спасать мир, спасать. Даже если мы спасаем мир, мы это делаем для того, чтобы быть счастливыми или там удовлетворить свои какие-то штуки. Поэтому просто такая рекомендация. Все, что вы делаете. Просто как это, шкалируйте по теме, ну, как бы, надо ли мне это, приносит ли мне это удовольствие, радует ли меня это. Там, общайтесь с детьми, общайтесь с родными, когда есть возможность, замечайте, что вам приносит в этом радость. То, что я хочу сказать, просто задумайтесь над этой фразой. Счастье не в итоге, счастье по дороге. Живите каждый день и каждый день находите что-то одно маленькое, что сделало вас счастливым.